здравия друзья на связи сообщество правовед сибирь мошкин владимир сегодня я хочу вам сообщить что 20 21 22 и 23 декабря 2017 года пройдет четырехдневный марафон вебинаров от правовед сибирь причем этот марафон новогодних вебинаров в себе будет э, заключать очень много информации, которую вы еще не видели, которая будет э, применяться сейчас всеми э, в правовых полях, в информационных полях, в финансовом пространстве. И эти все инструменты будут озвучены. Они несколько месяцев, все эти инструменты нами тестировались. Приобретался опыт, все регистрировалось, чтобы вам предоставить доказательства того, что все эти инструменты работают. И теперь эти все инструменты вы сможете получить, использовать в достижении своих благих целей и намерений. И коротко сделаю анонс. 20 декабря на вебинаре, кстати, на вебинар... Под видео будет ссылка, чтобы записаться на вебинар. Там нужно будет ввести свою электронную почту, телефон, как зовут. И вы будете получать рассылку каждый день за несколько часов до начала вебинара. Чтобы вы не забывали о нем, либо если где-то потеряли ссылку, то мы вам напомним о том, что вы подписаны на вебинар. И вот ссылка на вход в комнату. Количество мест в реальном времени в комнате ограничено. 500 человек. Нас посещают тысячи участников. Поэтому заранее запишите, чтобы у вас было место на вебинаре. И давайте анонс проведу. Что будет в течение четырех дней. Ну, вебинар будет по 2-3 часа каждый день. Время там вы тоже будете получать, все зависит от того, насколько это удобно спикеру, спикеры у нас, ведущий вебинар будут с разных регионов, поэтому там вебинар скорее всего будет в разное время проводиться. 20 декабря 2017 года на вебинаре буду я выступать и буду рассказывать о системах автоматизации, которые мы внедрили в сообществе «Правовед Сибирь». Два принципа работы, первый принцип работы, мы будем предоставлять вам в ваши, ну, в, вернее как сказать, проблема всех бизнесов, проектов, MLM-компаний, там хайпов, пирамид и так далее, все кто занимается продвижением чего-либо, проблема в новых людях, так вот эта проблема решена, и мы вам будем предоставлять ежедневно определенное количество людей, смотря на какой тарифный план вы подпишетесь. То есть реальные контакты человека, вплоть даже регионного проживания, чтобы вы могли не ходить по улицам, не пользоваться рекламными компаниями, не платить их бешеные деньги на билборды, на визитки, на листовки, рекламу в газетах, тысячи, десятки тысяч рублей выкидывать. Вы будете просто получать уже ежедневно определенное количество готовых клиентов. То есть их контакты вы их просто регистрируете, обзваниваете, там, рассылаете их приглашение на дегустацию. И все, и у вас, у вас, ваш любой бизнес, ваша деятельность развивается, ваши услуги растут. И это стоит там, это автоматизация копейки. Как бы по сравнению с тем, сколько вы тратите на рекламу и сколько тратите нервов на то, чтобы вот этот весь процесс организовать, сделать ежемесячные обороты, получить бонусы и вознаграждения. Этот вопрос мы решили. И второй по автоматизации момент. Мы расскажем и покажем, как это все работает. И ваш аккаунт в Одноклассниках либо ВКонтакте мы можем взять на автоматический режим в каком смысле то есть ваш аккаунт будет выполнять все функции которые предусмотрены в социальных сетях по привлечению внимания к вашему аккаунту то есть самые основные то есть будет информировать автомат... в автоматическом режиме любой новостью ваши друзья подписчики будут информированы то есть какой продукт вы продаете Какие услуги, какие мероприятия проводите, какие услуги предоставляете. Все это делается в автоматическом режиме. Робот настраивается под вас. Добавляется в месяц по несколько тысяч человек. К вам, друзья, расширяется, то есть ваша клиентская база. Подписчиков в автоматическом режиме много добавляется. Там тоже тысячи человек. Постоянные клиенты увеличиваются. Ваш аккаунт в автоматическом режиме заходит в различные сообщества по тем темам, которые вам нужны, допустим, в области права, то в правовые сообщества, группы, и там вступает в переписки, чем привлекает свое внимание к вашей странице. Ставит лайки, пишет комментарии под фотографиями, на стенах, ваши посты с вашими реферальными ссылками, с вашей информацией выкладывает, на других страницах и в сообществах различных. И еще куча-куча различных э, тонкостей, которые все мы расскажем 20, вернее я расскажу 20 декабря. То есть э, вы вот эту услугу можете у нас э, приобретать и ставить на поток э, ваш э, личный аккаунт. То есть вы высвобождаете время и в итоге э, мы отвечаем за трафик, который минимальный порог это 1000 сделок. Вернее, ну то есть как бы 1000 клиентов это минимальный порог, который вы получите, внедрив роботизацию на свой аккаунт в Однокласснике либо ВКонтакте. Ну то есть это проверено уже технически. Мы проверили на 200 аккаунтах, которые у нас работали определенный промежуток времени. И они показали результаты, что каждый аккаунт приносит тысячу клиентов, которые совершают сделки. Это минимум, в зависимости от того, какой у вас вид деятельности. Если у вас вид деятельности, который в тренде, например, криптовалюта, он может вам и 10 тысяч клиентов, партнеров в месяц приносить. Вот это роботизация. То есть ваша задача всего лишь отвечать на сообщения, и общаться с людьми, которые добавляются вам в друзья и в подписчики. То есть к вам сам льется трафик людей. Люди сами идут к вам. То есть все остальное привлечение выполняет робот. Это вот то, что будет 20 декабря. Только более подробно, детально, через демонстрацию экрана и показ, как работают эти все инструменты. Помимо этого, вы можете в любой момент времени запросить статистику, что ваш аккаунт сделал за месяц, то есть все статистические данные, сколько друзей, сколько подписчиков, лайков, репостов, какие новости разместил, сколько людей осведомил о том или ином проводимом мероприятии. То есть все только в автоматическом режиме, это вы получите 20 декабря. 21 22 декабря у нас будут выступать несколько ведущих правоведов, которые ходят... В суды активно занимаются защитой граждан, и впервые на территории вообще интер... на всей территории интернет-пространства в правовых вопросах будет вам презентован, алгоритм. Алгоритм, который позволит вам еще: если вы на вас подали в суд, любая организация, неважно, банк, ЖКХ, еще кто-то, то данный алгоритм. Его не применяли, его никто не озвучивал, его еще никто не видел, но он уже протестирован в Краснодарском крае и работает Судьи от него просто ну, в шоке и в ужасе, в хорошем смысле слова для нас Этот алгоритм вкратце я вам скажу, чтобы ну, более подробно вы получите за несколько часов вебинара полностью вам по демонстрации экрана предоставят все документы, от начала до конца весь алгоритм, расскажут, покажут, как он работает, и какие заседания были проведены, и какие результаты получены. Коротко я вам сейчас озвучу. То есть вы получите 20-22 декабря информацию о том, как в том случае, когда на вас кто-то подал в суд, не дожидаясь решения суда первой инстанции против, ну, против вас, то есть решение будет не вашу, ну, не дожидаясь решения, которое будет вне вашу пользу, либо в вашу пользу не принципиально. Вы используя этот механизм правовой документальный алгоритм полностью уже по шаблонам составленный пошагово, вы сможете возбудить уголовное дело на судью и привлечь его к ответственности за неправильное ведение судебного заседания. То есть там все очень жестко с уровня документов и ни одному судьи с этого, судье с этого не сорваться. Поэтому вы получите вот эту эксклюзивную информацию, которая позволит вам в любой момент времени, когда бы вас, на вас не подали в суд по гражданскому, по уголовному, по административному делу, развернуть вот, этот, весь, вот эту всю судебную систему в свою пользу. То есть это будет 21-22 декабря, не пропустите, даже я обязательно приду на это мероприятие, потому что э, я косвенно участвовал э, в, этом, в этом деле и сам хочу воочию увидеть полностью всё, всю раскладку, э, которая вам будет представлена. И 23 декабря на четвертый день нашего вебинарного марафона. Мы поговорим с вами, и вам будет презентована э, международная, то есть, которая охватывает э, финансовая система народ, народная финансовая система, которая на сегодняшний день охватывает всю планету э, Земля. Это финансовая система. Я прямо вам скажу, вот. Коротко, подробно, там это несколько часов будет вебинар, потому что там будут рассказаны детали, представлены доказательства. Я просто коротко сейчас вбрасываю как анонс и говорю, что это финансовая платежная система. Имеет скорость обработки и передачи платежей выше в 3,5 раза, чем у визы. Виза на сегодняшний день по техническим характеристикам, каждый из вас пользуется карточками, на которых написано виза. То есть платежи у визы самые быстрые. Если вы используете MasterCard, то у вас платежи некоторые по несколько дней идут. Вот у визы быстрые платежи, а вот в этой народной финансовой системе платежи еще в 3,5 раза быстрее, чем проходят на визе. Это раз. Помимо этого, каждый из вас, используя эту систему, становится автоматически центральным банком. Ну вот, прямо в прямом смысле каждый из вас становится центральным банком, который именно выполняет функцию эмиссии денежных средств. То есть, кто из вас, я просто задам вопрос, кто из вас хочет руководить центральным банком, иметь доступ к финансовым ресурсам в неограниченном количестве? Я думаю, каждый человек, чтобы быть успешным, вот именно в народной вот этой финансовой системе, это все предусмотрено и вы получите полный расклад, как стать ее участником, как ее использовать себе во благо. И просто вы в ближайшие несколько месяцев решите свои все финансовые вопросы и ни в чем не будете нуждаться. Я это уже проверил на себе, поэтому 23 декабря 2017 года. Вы получите подробную, несколькочасовую информацию об этой финансовой системе. И все в принципе. То есть 20 декабря мы с вами говорим о автоматизации, о потоке клиентов на ваш аккаунт и совершении сделок, в каком бы вы проекте не участвовали, вы будете успешным человеком. Вам не нужно... Звоните, приглашать э, там, людей, писать списки. Все это сделано за вас. Вы только будете работать с входящими сообщениями, с клиентами, которые уже готовы приобрести ваш товар и услугу. 21-22 декабря вы узнаете о том, как возбудить уголовное дело на судью и повернуть исход любого судебного заседания, неважно административное производство, гражданское, уголовное, повернуть в свою пользу. И 23 декабря вы получите новый инструмент, это народная финансовая система, которая позволит каждому человеку не нуждаться в деньгах. Всех приглашаю, подписывайтесь, под видео будет ссылка на регистрацию на вебинар, количество мест ограничено, 500 человек, если вы хотите в режиме онлайн увидеть. Либо вы это все равно увидите в записи на ютубе. И еще что хочу добавить, соответственно, мы подходим к концу года, ну, данного текущего 2017 в ближайшие преддверии там будет Новый год, елки, гуляние людей и так далее, то, соответственно, вы услышите и те, кто только подписался на вебинар, именно исключительно люди, которые были зарегистрированы на данный вебинар, даже если вы не посетили его, но просто зарегистрировались и по каким-то причинам ну, не смогли на нем присутствовать, но у вас есть регистрация, которая указана под видео, то есть вы оставили свои данные о себе, вы будете иметь различные привилегии скидки на те инструменты, которые я озвучил. То есть вот прям на весь спектр этих инструментов вы будете иметь привилегии и скидки, если вы захотите их использовать в своих делах, в своем бизнесе, в своем сетевом маркетинге, либо там в своих каких-то услугах. Благодарю всех за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте репосты этого видео. Передайте это видео своим близким, друзьям, знакомым. Для чего? Да для того, чтобы потом не пересказывать им. Несколько дней вот этой информации. То есть просто передайте это видео своим друзьям, знакомым, всем. Раздайте это видео. Потому что то, что мы будем вещать, это перевернет вашу жизнь навсегда. Просто ваша жизнь изменится навсегда. Когда вы получите эту информацию. 20 по 23 декабря. Благодарю всех за внимание. Лайк, репост с вас. До скорых встреч. Двадцатого декабря в эфире.